Некоторые восприняли это как фамилию. Александра Лароса. Ну, несколько версий. Некоторые говорят, что ее звали Анастасия Лисовская. Вот точно на 100% нет. Больше всего склоняется все-таки к имени Анастасии. Лисовская, потому что она происходила из области Лисовск и предположительно была дочерью священника Луки. Ну да ладно. Но...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 Так, вот, вот таким образом. Вот. Начнем. Еще раз прошу тех, кто каждые две минуты пишет, а где заговор, от а чего нужно ждать. Через некоторое время яна, как видите, она даже те заговоры, которые.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 Чёрный птах, лихоманка, цур мене, цур. Проклята, зла, нехай сгорят твои крыла. Нехай сломается твой зоб. Стань пепелом, стань чёрным дымом. Иди в болото, взгини то лото. А мене лиши, нехай будет так, заклинаю.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 Проклята зла, нехай сгорят твои крыла. Нехай сломается твой зуб стан пепелом, стан черным дымом. Иди в болото, взгини то лото. А мене и нехай буде так. Заклинаю. И вновь делаем глоток.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 Стань пепелом, Стань черным дымом, Иди в болото, Взгинь то лото. А мене лиши, Нехай будет так, Заклинаю. Снова. Вот. Маэта маэтна,